Всем добрый вечер, мы возвращаемся к э, экзобиологии, но уже в рамках стандартного режима, потому что экспедиция экзобиологии уже закончилась и началась новая, и мы сделаем отдельное видео этим вечером, а завтра мы продолжим уже стрим по новые экспедиции сообщества но начнем сегодня но еще сделаем вот что мы сейчас и делаем видео по экзобиологии первое видео в рамках начнем это модификатор внешности ну и мы будем планируем сделать флот и у нас будет эскадрильи мы уже наняли одного члена вот так наш первый грузовой корабль выглядит надеемся вы видели нам надо, у нас пока других технологий нету для грузового корабля, но у нас все забито. Нам надо что-то делать. Эээ, пока мы будем, что мы будем делать, пока. О, кстати, квантовый компьютер нам нужен. Пригодится, так что не будем его уничтожать, но нам надо. Может, пока их не будем еще делать новые технологии. Так это мы перемещаем на а нельзя ладно Тарпован. значит что мы делаем да да а ну тогда тогда перемещаем сюда нам нужно будет расширять грузовой тек нам нужны другие грузовые корабли будут они могут быть других классов так нет это сюда так так так ну так как то так рассредоточили так что мы сейчас делаем это такое вот небольшое помещение которое уже здесь было и вот здесь мы можем мы отправляли экспедицию пост командира активирован Калипровка командира командирлота Горнеп, фрегат, МС-3, конец, Армагейн. выслушать доклад командира. Итак, противное расстояние, 4320, лет. Запись в журнале 211. Кешам, последняя экспедиция. Она уже была завершена, уровень сложности минимальный, акцент сбалансированный. Пираты приняли нас за невооруженную экспедицию в системе Returnee 17. Развернули системы вооружения, уничтожили нападавших. Путина награда от власти системы. Награда юниты 2776. 27, Запись журнала 415. Пираты приняли нас за невооруженную экспедицию в следующей системе. Развернули системы вооружения, уничтожили нападавших. Путина награда от власти системы. Дальше. Произвели осмотр всей системы, радар обнаружил минералы на планете Плэбла Дельта. Попытки ускорить процесс добычи, команда использовала взрывчатку, взрывы были плохо откалиброваны, шахтерское оборудование сильно повреждено. Во время изучения планеты, команда исследователей встретила крайне токсичные растения, в результате большее количество токсинов членов команды позволило собрать образцы яда. Радар глубокого космоса заглушен внезапными и очень сильными радиоволнами, источник вещания определить не удалось. Узнали о возможности выгодных инвестиций, пока были на заправке в системе Айатерет. Местная оружейная фабрика разработала инновационную технику обращения с плазмой, приобрели большую часть предприятия. Произведено обс... подробное обследование системы ГИПОТО, Астероиды не обнаружены. Добывались копаемые на астероидах в секторе МРТМ. Собранные материалы состоят на 40% из драгоценных камней. Операция оказалась крайне прибыльной. Произвели осмотр всей системы. Радар обнаружил минералы на планете Дебрэнгавак. В ускорить процесс добычи команда использовала взрывчатку. Взрывы были плохо откалиброваны, шахтерское оборудование сильно повреждено. Дальше, снова прибыли в систему Гипоты. встретили торговца, который ищет инвесторов для своего космического телескопа. Вложили средства, телескоп оказался особенно популярен среди туристов Корвакса. И получили за это вайкинский кинжал. Также мы получили активированный Индий. Успешная сделка. Продали популярные товары на планете Арлофе Тай. отбавка 266%. Обновили запасы на местной станции, пираты проникли на борт в ящиках с припасами. Внутренняя охрана смогу разрешить ситуацию, захвачена контрабанда, мы получаем геодезит. Инвестировали в компании, принадлежащие Корваксам на планете Мепенха Даган, прибыльную инвестицию 158%. Провели осмотр планеты Апкан Дельта, планета полностью покрыта пустыней, переходим в следующую систему. Приобрели дешевые излишки товаров в системе Айти Рэд продались с припылью в 157% на планете Даберен Гавак. Отправлены разведчики системы Тексенд. Ничего интересного, переходим в следующую систему. Следование системы показало полное отсутствие ценных минералов. Получили аномальный сигнал в системе Айти Ред не удалось найти источник сигнала. Вернулись к флоту, заняли позицию линейного корабля. Ожидаем дальнейшего инструктажа заканчиваем экспедицию вот так что мы получили геодезит это хорошо и сколько мы получили юнита так что такие экспедиции в любом случае хороши мы что-то можем получить это наш мостик как вы видите так мы геодезит Обогащенный сплав металлов, сложный сплав, в первую очередь используемый в корпусах звездолетов, а также в дронах для исследования глубокого космоса. Производится из геракса, грязной прунзы и лемии. Мы можем его продать и получить. Можем ли мы создать еще? Нет, не можем. Мы можем, э, мы можем создать еще один квантовый компьютер. Можем ли мы создать еще один? Конечно. А сколько нам их надо? Э -э так. Их предостаточно. Так, что больше мы их делать не будем. Итак. Мы их отправляем на наш звездолет. Все это отправляется на наш звездолет. Итак, все это отправляется на наш звездолет. Так делаем мы дальше? Так, так, так. Ионный отражатель. Так. Антиматерию мы можем создать. А вот и солнечный отражатель. Создаем солнечный отражатель. У нас, значит ресурсов предостаточно, чтобы сделать это. О -о -о. А какой лучше кстати Скорость. добыча плюс 15 процентов так делаем вот так и дальше мы делаем вот так вот так вот так и тем самым мы сможем создать еще одну технологию вот оптический бур плюс 50 процентов добытые ресурсы вот так да да да к сожалению но мы можем вот так сделать смотрите вот и мы можем здесь еще по технологии сделать тем самым но хотя мы можем это так нам нужно стекло и нам нужен так что пока возвращаем назад так, это мы вот так вот отвлекались. Инди. Итак, у нас есть хроматический металл. Кстати, Инди. Нам мог бы приг... пригодиться. Нет, не подойдет. Так, хорошо. Э -э Что нам надо? дальше смотрим чего хоть это и займет время но думаем что ну того вот стоит в любом случае но ну, по крайней мере мы вот так думаем так мы можем создать снаряды нет не можем не хватает феритной пыли то есть железа так новые технологии мы пока не можем же тут создать проводные станки нам нужны и тут ничный ферит и стекло, в принципе, как все. Ну и, конечно же, чтобы забравить и наш грузовой корабль, но около миллиона основной валюты. но ну, еще ну, можно ртуть. Ну это ртуть мы можем получить. Эээ, так, мы ее можем получить на аномалии, выполняя задание сообщества. Так улучшение у нас не за что так что в принципе а... это путь до галактического ядра так нет погодите что мы еще можем свободное исследование и все пока больше ничего возвращаемся на наш грузовой корабль так, управление плотом. Ну, хотя. Вот смотрите, у нас есть уже 1 четвертая эскадрилья, но пока новые ячейки мы разблокировать не можем, но мы потом сможем и улучшать пилота. Мы его наняли. Но мы его увольнять не будем. Слишком он ценен для нас. Так. А это перемещать между звездолетами. Ну давайте напоследок мы отправимся мы конечно же все не успеем но сколько мы успеем так а они разные кстати так так так ну, пожалуй оставим ну так как это топливо фрегатов все же может и разумно его сюда отправить Ну, пусть тогда будет так Так, так Теперь спускаемся Мы, кстати, можем до 9 звездолетов Получить И разместить здесь в ангаре Но тогда это будет то, что Другие не смогут Разве что один приземляться И мы можем, например, с ними поторговаться И даже нанять их в нашу эскадрилю Поэтому... Пока нам одного хватит А потом будут и грузовые корабли со временем Еще больше у нас будет флот грузовых кораблей Ну и конечно же звездолетом. Ну эскадрильи и свои звездолеты Все это мы можем сделать Так, ну со временем Не все сразу, а все постепенно Возможно и больше времени, чем мы бы хотели Идти на космическую станцию Сейчас Так, сейчас Замедляемся. Вот, вперед. Опучим. О, это вот, Возможно, торговый флот прибыл. А у нас есть сделано на космической станции. Кстати, мы, оказывается, были довольно близко с космической станцией. Так. О, это странник. Я приближаюсь к потерявшемуся страннику. Это существо прозрачная кожа, словно на самом деле его здесь нет. Безвозвратно, испорчено, испорчено, испорчено. Пожалуйста, возьмите. Последнее доказательство нашего существования. Это. это. Странное существо пытается что-то мне дать, но загадочный предмет нематериален, он мерцает, то пропадает, то появляясь. Существо начинает плакать в от своего неизбежного исчезновения. мгновение я вижу другую вселенную, это место не похоже ни на одно из введенных мной ранее. Остаться рядом с существом до конца. Жизнь и, вс и вселенная исчезают в белой вспышке, однако существо все еще здесь. Оно явно не понимает, что произошло. Когда я забираюсь уходить, оно спрашивает, не попадались ли мне на глаза какие-либо тревожные сигналы. Оно боится, что с его миром что-то происходит. Э -э так. Мои друзья, что стало с моими друзьями? Пожалуйста. Мне нужно покинуть это место и вернуться к флоту. Так мало времени. Так. Просить собеседника, откуда он? Странник предлагает показать путь к интересным местам. Пойму нам аномальный сигнал из-под пространства. Пространство. Так, что ты еще можешь нам рассказать? Предложить на нитой. Странник принимает предложение, отправлять мне посылку в обмен. О, спасибо. Дальше. Не жалеем ресурсы бартер 100 кислорода странник принимает даже не про мне не посылку в обмен светящийся минерал о анализ анализ мы получили третий Отправляем его на звездолет также берем с звездолета вот эту вещь так нет делаем вот так и вот так. Управляем, пусть будет здесь. Так. Что мы делаем дальше? Если, что мы можем подарить? Так, все это можно продать. Хотя она не сильно много стоит, но лучше чем ничего. Так. Да. Уже все. Больше нельзя. Так. А попробуем-ка? Нет. Не на борту этого корабля нельзя. Так, хорошо. Нам нужны вайкины. Где вайкины? Я не вижу вайкинов. Свету их нет вот здесь еще странник я приближаюсь к потерявшемуся страннику этого существа призрачная кожа словно сам его здесь нет наблюдать существо надевает маску из волнообразных скоплений на нитов и на мгновение его лицо выглядит точно так же как мое. я смотрю и вижу как я смотрю на себя и вижу как смотрю на себя я умру без сомнения обнять существо я обнимаю существо, на самом деле я обнимаю себя. Маска сливает, спадая с моего лица, словно плоть. Я вновь становлюсь собой, однако существо но оно жалеет меня. Мы хотим еще поговорить, я прошу, без этих ресурсов убьет меня. Спросить собеседника, откуда он? Сторонник Хабу предлагает показать путь к интересным местам. Нет. Ничего не найдено. Хорошо. Так. Предлагаем бартер. Принимает предложение, дает мне что-то взамен. Новое в каталоге, фрагмент памяти. О, спасибо. Все же ценный собеседник. Предложить на нанятый. Что-то получаем взамен. Нюнитый хорошо Так, пока мы вайкинов не видим если мы их не увидим значит продадим а может так чтобы сначала сбегаем туда О, еще сначала посмотрим а фрагмент памяти эхотехнологии разбитки остатки погибшего странника он шепчет неизвестное имя сохраненное глубоко внутри Память воплотится в виде важного улучшения технологии, которая поможет вам в ваших странствиях. Питайте эту память с помощью ей. Конечно. Так. О, смотрите, мы можем импульсный двигатель улучшить. Но, смотрите-ка. У нас улучшение получше. Так что... Разбираем и получаем ресурсы. О, видите какие мы ресурсы получили так сейчас посмотрим на той стороне все постепенно не спеша может мы многого не успеем но хотя бы это будет начало так здесь мы можем улучшение для мультитула сделать так понимаем. Или не. Надо их было взять с собой. Ладно, мы не взяли. Так что ладно, слетаем по несколько раз. Улучшение костюма. Не пожалели деньжат. И мы это сделали. Так. Ну тут войкинов не видно, так что у нас нет другого выхода. Значит, здесь доминируют именно доминирующая раса Геки. Тогда... Так, мы сделаем. Что? Сейчас поторгуемся тогда. Так. Продаем. Продаем. Продаем и продаем. Так. Топливо фрегата. Надо отдать фрегату будет. Так. Что еще? Так, что тут такого интересного мы можем найти, чтобы нам пригодилось. Например, взять проводные станки и потом прийти за новыми, когда потребуется. Так, отлично. Отправляем их на звездолет. Так, у нас есть кадмий, но его недостаточно. проводной станок как раз 6 по крайней мере нам надо на данном этапе но нам надо будет еще стекло и нам так нам надо возвращаться пока на наш грузовой корабль интересно мы можем сделать это через телепорт? так наши базы а наш грузовой корабль является нашей базой да, мы можем но все же неохота пользоваться телепортом мы хотим по старинке сделать хотя это все занимает время в любом случае даже через телепорт и таким способом сейчас мы отправимся туда он недалеко находится так сейчас ищем наш похоже да это он полетели так осторожно о нам надо высадиться и прийти назад то есть прилететь обратно так нам надо взять необходимые вещи Итак, а у нас есть активный инди это хорошо так сразу вот для костюм а проводные станки мы пока положим на грузовой корабль так ложим положим сюда так еще мы ставим это на звездолет и все же тем самым освобождая место здесь вот и все в шоколаде вот так у нас он b класса конечно тоже его можно будет улучшать но прямо на грузовом корабле так сначала мы займемся улучшениями так что отправляемся на космическую станцию снова вот такой небольшой маршрут пока мы делаем что большинство еще в планах и мы постепенно будем стараться этого достигать и это реализовывать так, похоже это не туда мы забежали и ничего снизу это не видно ну здесь чистенько так так сейчас займемся улучшениями установить ячейку вот даже две все мы установили две ячейки осталось для экзокостюма и для звездолета делать улучшение И мы их сейчас сделаем вот так и вот так металик вот. за костюм улучшен отлично теперь звездолет улучшаем применить улучшение вот так и вот так все готово теперь мы видим и вы тоже увидите это когда будете смотреть что мы теперь произвели такие вот модернизации а по просто проводные станки уже на грузовом корабле поэтому так еще мы провожим маршруты но хотя мы пока не а еще нам надо обменять навигационные данные на карты. На самом деле, если что, смотрите. Вот. Мы тоже являемся геком. Вот. Мы просто не меняли внешность. Пока что мы являемся геком, как и вся эта доминирующая раса в этой звездной системе. Но это не значит, что вы уже видели и странников, и корбоксов здесь есть. Не только геки. Хотя геки являются доминирующей расой в этой звездной системе. То есть они здесь главные. Они управляют этой звездной системой. Ну, можно даже посмотреть. Так. Какая... Да, так и есть доминирующая раса гейки. Обстановка на планете. Высокий уровень конфликта. Экономика производства благополучная. Так. Нам нужен картограф. Вот он. А еще мы можем э, выполнять задания. Если мы достигли определенного уровня отношений с ним, мы их можем выполнять. Так. Вот. Так делаем. Все. Ну а что мы продадим? Пока все. Так, мы получили еще карты. Похоже это представитель. А здесь у нас что? Диспетчер задания. О! Так, мы можем выполнять задание. Например, скрытные проблемы. Пока что. А, мы не сможем же вступить в гильдию торговцев, да? Сейчас проверим. Ну-ка. Я уже видел эту метку, это знак гильдии исследователей, существо не заинтересованных данных, которые я могу предоставить, возможно диспетчер заданий на ближайшей станции поможет мне повысить репутацию. О, тогда мы будем брать задание, но хотя мы можем взять его сразу, и например вот мы можем получить скрытную проблему, убить стражей 6. Мы получим награду в гипер ядро И, кстати это бы нам помогло, так что берем это задание. Клиент требуется ранг никакой, а задание клиент требует уничтожения находящихся на его планете Стражей, Гейки, вайкины, корваксы стражей не интересует какое разумное существо они убьют на этот раз, награда уже ждет, да начнется великая охота на стражей, начинаем задание. Даже если мы сейчас и не успеем его, но мы, по крайней мере, их взяли и будем делать в следующий раз тогда. И, конечно же, у нас время вышло, и мы продолжим тогда в следующий раз. Надеемся вам понравится данное видео по экзобиологии. А на этом у нас все.